Привет! Вот буквально пару минут назад прошел вебинар по криптовалюте E-Gold. И тут анонс был о новых акциях. Кстати, можете посмотреть предыдущий вебинар за 27.03. Там были итоги за прошлые акции. И по моим подсчетам, вот я приблизительно прикинул, на этих акциях было. Выиграно, роздано, подарено, заработано, как хотите считайте, 134 640 монет. Ну, в принципе, да, все участники акции эти монеты заработали, потому что они выплачивались за какие-то определенные действия, без каких-либо вложений, кроме как времени. Ну, может быть, еще немножко интеллекта. Поэтому эти акции плюс-минус доступны для всех. Посмотреть эти акции можно, перейдя на последний вебинар, ссылку на него я оставлю в описании где рассказывается о новых акциях, они подробно разжеваны, я это также делал в предыдущем своем ролике, а поэтому повторяться не буду, оставлю и на него ссылку, и на этот вебинар, тут все детально расписано за что, какие акции, сколько длятся и какие условия их выполнения. Также эти акции продублированы на сайте egold.money. Переходим сюда. Ссылка на этот сайт также находится в описании. И тут мы видим такую вот плавающую надпись «Проводятся акции». Прямо на нее кликаем и видим все вот эти вот акции. Четыре акции, которые проводятся. И в следующий раз, почему-то я так думаю, что монет еще больше будет роздана участникам, потому что многие может быть стеснялись как-то участвовать в акциях, не понимали, думали что это сложно, но посмотрев итоги предыдущей акции, я увидел много положительных отзывов, что участники обязательно поучаствуют в следующий раз, ну и давайте посмотрим сколько это в эквиваленте рублевым, 134 640 монет, мы переходим на призмакс и обновляем вкладку ЕГОЛТ e рубль и хотим мы продать 134 тысячи, мы с вами видим тут ордера на покупку, это если мы сразу хотим всю эту сумму слить а вот эти два первых небольшие поэтому мы скорее всего не скорее всего, а точно опустимся до ордера по цене в 43 копейки потому что на призмаксе скрытых ордеров нет, давайте посмотрим 134 640 монет, за это мы можем получить 57 895 рублей это что-то около 600 долларов по текущему курсу Хотя по текущему официальному курсу это уже в районе даже, наверное, там 800 долларов. Не очень сильно слежу за российским курсом. Но видел недавно новости, что он откатывается обратно. Это если бы все участники акции захотели сразу продать монеты. И мы видим, что цена опустилась бы не намного ниже. Тут мы видим стоит стенка на 1 355 000 монет. То есть 542 тысячи рублей стоит в подпорке. Это тоже неможенно. Может не радовать, если мы посмотрим на продажу, то монет на самом деле не так уж и много. На рынке нету столько монет, чтобы опустошить просто вот этот вот правый стакан. Это внушает уверенность в монету, так что друзья на самом деле акции довольно таки несложные. я участвовал только в двух, в двух я забрал призы и на самом деле тот объем монет который я выиграл он составляет где-то одну седьмую от общего призового фонда и я не во всех акциях участвовал если бы у меня было больше времени конечно же я бы принял участие во всех акциях и получил бы еще больше монет, поэтому переходите по ссылкам в описании участвуйте в акциях если у вас еще нет кошелька в криптовалюте и gold то переходите также по ссылке в описании, регистрируйте его, там я оставлю для вас пару видеороликов с инструкциями как создать по функционалу то есть та полезная информация, которая вам может пригодиться, будет находиться в описании, переходите принимайте участие, в текущие времена я думаю, что такие бонусы будут не лишним, а тем более если на перспективу оставить еще эти монеты, приглашать сюда друзей, то есть развиваться в этой криптовалюте, то можно построить хороший такой пассивный доход, который будет приносить прибыль на постоянной основе. Ну и конечно же ребята, не забываем о рисках, любые инвестиции несут за собой риски, все зависит от спроса и предложения, поэтому не вкладывайте сюда кредитные деньги и те деньги, которые вы не можете себе позволить потерять. Не загоняйте себя в яму, лучше проинвестировать, если есть такое желание меньше, но безопаснее на этом все